Ну что, переходим к веселой части Сейчас я тут начну разносить все в пух и прах Всем привет! Сегодняшнее видео немного нестандартного формата Приближается новый 2022 год И поэтому я решила подвести таким образом итоги 2021 А именно создать рейтинг по моему субъективному мнению фитнес-трендов, уходящего 2021 года. Поэтому сегодня я поделюсь своим мнением касательно того, какие из этих трендов я бы с удовольствием сама использовала бы и использую, а какие могут быть потенциально очень опасными, и от них лучше держаться как можно дальше. Кто здесь новенький, меня зовут Анет и добро пожаловать на мой канал. Я сертифицированный фитнес-тренер и выступающий натуральный атлет в фитнес-бикини. Если вам нравятся честные и откровенные видео о фитнесе, спорте, питании и натуральном бодибилдинге то не забудьте подписаться, а также там внизу не забудьте нажать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления каждый раз, когда я заливаю новые видео. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм, потому что там я делюсь не только своей жизнью, но и еще большим количеством полезной и интересной информации. Кроме того, каждый из вас, подписавшись на мой инстаграм, может абсолютно бесплатно получить... Новый фитнес-гайд, в котором вы найдете 10 статей о питании, тренировках, восстановлении, а также бонусом советы от психолога о боди-имидже и пищевом поведении. Итак, у меня будет 6 Категории. Категория ни в коем случае это потенциально опасные тренды, которые лучше вообще избегать и держаться от них как можно дальше. Категория лучше не рисковать, которые в принципе, возможно, не 100% опасны, но я бы не рисковала их. Пробовать. Третье, это каждому свое, то, что по-английски называется you do you. Хотите, пробуйте, хотите, не пробуйте. Такое неоднозначное мнение, я бы, скорее всего, не пробовала, но вы решайте для себя сами. А следующая категория, в принципе, где-то есть логика, но... Даже не знаю. Очень даже может быть. Это категория, которая, в принципе, тренды хорошие, и можно их добавить в свою рутину, в свои привычки, но еще не вау. И да-да, и еще раз да, это категория трендов, от которых я в восторге, которые я с удовольствием добавила бы в свою жизнь, советую добавить в жизни своих клиентов на сопровождении, поэтому давайте потихоньку разбираться с трендами. И первый тренд — это у нас функциональный тренинг. Я бы его добавила в категорию «Очень даже может быть», потому что, в принципе, это очень неплохой вид тренировок, и при грамотном выпуске. Выполнении, он может дать очень хорошие результаты и полезен в обыденной жизни, то есть это те тренировки, которые потом помогают вам легче справляться со своими ежедневными задачами, вплоть до того, там, как поднять тяжелые пакеты и так далее. Поэтому функциональные тренировки очень даже может быть. Я сама на постоянной основе не занимаюсь функциональными тренировками, но очень позитивно к ним отношусь, и в принципе, если вам это нравится, то Вперед. следующий тренд тренировки на свежем воздухе мне хочется его одновременно добавить в да да и еще раз да но <laughs> учитывая какие у нас условия погодные то не всегда это может быть возможным но если рассматривать это со стороны прогулок на свежем воздухе, то я думаю, что все-таки добавлю в «да-да» и «еще раз да», потому что вообще мы очень много сидим в офисах, в квартирах, и любая активность на свежем воздухе будет, мне кажется, очень даже в плюс, поэтому этот тренд, я думаю, что отнесу именно в «да-да» и «еще раз да». Следующий тренд — это силовые со свободным весом. Некоторые из этих трендов я взяла из исследования, ссылку на которую я добавлю в описании, как раз-таки о самых популярных трендах в фитнесе 2021 года. И вот силовые со свободным весом были как раз в этом исследовании. Это силовые со штангами, гантелями, блинами и так далее. И я вам скажу, что Однозначно, силовые тренировки я добавляю в «да-да» и еще раз «да», потому что это прекрасный просто способ сделать форму, улучшить общее самочувствие, выносливость, добавить мышечной массы. Это однозначно «да-да» и еще раз «да». Следующий тренд — это хит. Я скажу так, если вам прям очень нравится делать хит, табату, и вы прям от этого кайфуете, то классно. Пожалуйста, занимайтесь, любая активность, которая приносит вам удовольствие, это круто. Но с точки зрения комбинации хит с силовыми, я не вижу смысла, потому что хит мешает восстанавливаться, если вы занимаетесь силовым тренингом. Я бы не сказала, что это самый эффективный способ, например, поддержания дефицита, на сушке, по сути, тоже хит И на похудении мешает тому, чтобы Сохранить мышечную массу Поэтому, ну, такое У меня к нему, конечно, отношение, наверное, предвзятое, Вот, поэтому я его отправляю В каждому свое Мы так стартанули с фитнес-трендов И будем постепенно переходить Потом к трендам Питания, там у нас будет Не так все радужно и позитивно, я думаю Mind and body train Это осознанные Тренировки, которые включают в себя также медитацию, йога у нас, конечно, здесь отдельная идет категорией, но это там разного рода тренировки, которые включают и релаксацию, осознанность. Мы сейчас, в принципе, живем в таком достаточно стрессовом мире, что ли. релаксация, осознанность, медитации это очень круто, поэтому я добавляю это в очень даже может быть не всем это прям на 100% будет заходить. Есть люди более прагматичные, которым это не особо интересно. Поэтому вы, да, да, и еще раз да, я, наверное, не готова добавить этот тренд, но в очень даже может быть однозначно. Последний у нас тренд, который касается тренировок, это йога. Я думаю, что йогу я тоже добавлю в очень даже может быть. Потому что я думаю, что она наравне с осознанными тренировками, помогает нам расти духовно и ментально. Не каждому, опять-таки, она будет заходить на все сто процентов, но очень даже может быть, вот отлично она вписывается для меня в эту категорию. Ну что, переходим к веселой части, к трендам питания. Сейчас я тут начну разносить все в пух и прах. И хороший у нас такой старт — это диета Ой, мне хочется ее одновременно И в каждому своем И лучше не рисковать Наверное, все-таки я ее отнесу В каждому свое Если вам комфортен Такой режим питания Если вы себя прекрасно чувствуете Пожалуйста, you do you Я не могу ее рекомендовать Для каких-то конкретных целей Отдельно я снимала целое видео Про кето-диету Очень рекомендую вам посмотреть, если эта тема вам интересна Я где-то вот здесь вот оставлю ссылку и также ссылка на это видео будет в описании Но вот моя позиция касательно кето-диеты Так как у нее не особо там мощная доказательная база Это каждому свое Следующий тренд это интервальное голодание Честно, я бы его добавила в лучше не рисковать Это... Не прям настолько жесть, как там будут у нас дальше тренды Но это многим может не подойти, если у вас есть противопоказания по работе с ЖКТ Обычно выбирают там ту же кет и интервальное голодание для того, чтобы похудеть С этой целью они практически, ну не то чтобы бесполезны, но как бы не необходимы Это не какая-то панацея Но в случае с интервальным голоданием, блин, мне кета хочется сюда же перенести в лучшее, не рисковать. Ну нет, ладно это пусть уже останется там в каждом свое по поводу интервального голодания я тоже снимала отдельное видео тоже я оставлю ссылку в описании где-то сейчас тоже вылетит подсказка но большие перерывы в приемах пищи для многих людей могут быть абсолютно нереалистичными и не полезными поэтому я оставляю интервальное голодание в лучше не рисковать интуитивное питание вот оно отлично мне кажется вписывается в категорию то есть так скрипя зубами почему интуитивное питание это прекрасно но очень часто мы совершаем какие-то действия в своем пищевом поведении которые связаны с нашим ментальным состоянием и не прислушиваясь при этом к нашим каким-то психологическим аспектам и ментальным мы можем идти на поводу у каких-то вот этих потребностей которые на самом деле не связаны с едой у многих может просто превратиться в бесконтрольные какие-то процессы, поэтому следующий тренд за интуитивным питанием, который я очень-очень поддерживаю и который, в принципе, как, скажем так, апгрейднутая версия интуитивного питания, это... Осознанное питание. И осознанное питание у нас уходит в да-да. И еще раз: да, что такое осознанное питание? Это когда вы понимаете, какие продукты находятся у вас в рационе. Вы четко знаете, какие потребности у вашего организма, какие ему нутриенты нужны и даете ему то, что ему необходимо. Вы понимаете, когда вам хочется. Каких-то вкусняшек. Если у вас есть тяга к чему-то, почему она появляется? Вы прислушиваетесь к своему телу. Действительно ли оно сейчас голодно, Или это вы просто пытаетесь себя каким-то образом успокоить, и эта тяга у вас из-за каких-то, возможно, психологических аспектов? Осознанное питание — это да-да и еще раз да, в то время как не то что бездумное. Блин, мне не хочется даже такое слово говорить. Ну вот интуитивное питание, основанное на импульсах, инстинктах. Здесь вот, ну, Следующий тренд Это гибкая диета if it fits your macros. Если вы видите Я тоже отделила ее отдельно От осознанного питания Часто ее используют в качестве оправдания Это помещается в моей КБЖУ И я тогда буду есть Один фастфуд И при этом организм недополучает Достаточное количество микронутриентов Клетчатки Поэтому если с точки зрения Того, чтобы соединить Гибкую диету с осознанным питанием, то здесь прям вот очень классно, но самостоятельно, да, она работает однозначно, наше тело подчиняется законам термодинамики, как и все в этой вселенной, но вот прям да-да-да, я бы сказала, что да-да-да, это будет комбинация гибкой диеты с осознанным питанием. А чисто сама по себе, я думаю, что очень даже может быть Но мне хочется сделать вот такую звездочку и сносочку Что не забывайте, пожалуйста, о потребностях своего организма Что ему на самом деле нужно Следующее это вегетарианство и веганство если вы, наверное, посмотрите более какие-то старые видео на моем канале, то вы увидите, что я тоже раньше была вегетарианкой и веганкой. Поэтому я могу сказать, что здесь однозначно это каждому свое. Это такой режим питания, который, если вы его поддерживаете из соображений этических, экологических, то это очень круто. Я также вас полностью поддерживаю, но это не подходит всем. И многим людям это будет очень сложно соблюдать. Поэтому однозначно тренд вегетарианства и веганства я отправляю в каждому свое. потому что не могу его однозначно рекомендовать или не рекомендовать. За выбором вегетарианства часто кроется причина, не связанная с фитнесом. И последний тренд на закуску, это детокс, это всякие чаи, соки, детокс, очистки, однозначно отправляю в ни в коем случае, потому что это может быть прям ну очень опасно, может потянуть за собой очень много серьезных проблем, когда ваш организм не получает твердую пищу, не получает клетчатку, кроме того, тема детокса, вообще, если хотите, я могу на нее снять отдельное видео, что я думаю по этому поводу, там прям я готова. Разгуляться. У нас есть почки, печень, которые прекрасно справляются с выведением токсинов, а если они не справляются, то как бы соки и смузи вам вряд ли чем-то помогут. Детокс я отправляю в ни в коем случае. Вот такой вот у нас получился рейтинг. Опять-таки говорю, это только мое субъективное мнение. Если вы с ним не согласны, это вполне окей. Okay. Но вот это моя позиция касательно самых популярных трендов в фитнесе в